Закончились продукты? Просто позвоните в службу доставки продуктов супермаркета Эхнатон. Для вас широкий ассортимент мясной и колбасной продукции, получивший сертификат халяль высшей категории. Молочная продукция, овощи и фрукты, домашняя выпечка, а также есть бытовая химия и аптека. Принимаем заказы на банкеты и мавлиды. Супермаркет Эхнатон. Только экологически чистые продукты по оптовым ценам. Наш адрес Хуршилова 18. Звоните 8 989 669 65 65.